термальные источники сейчас мы будем лезть в эти бассейны Их тут очень много каждый бассейн по чуть-чуть он саша с викой саша как вам там классно, классно?